Всем приветик! Сегодня у нас будет карта ночи на 29 декабря 2021 года на День, день Среды. Итак, давайте посмотрим, о чем будете думать. Так. Будете думать о своем здоровье. Надо обследоваться УЗИ и также анализы сдавать. Нужно обязательно знать о состоянии своего организма, также знать свое здоровье и находить общий баланс со своей гармонией именно с вашими желаниями, с вашей душой и желаниями вашего организма, вашего здоровья. Всем пока.